Здравия, друзья, Денис Залевский на связи с недавнего времени являюсь официальным представителем компании Source Energy, которая производит бестопливные источники энергии. Ознакомиться с первоначальными с первоначальной информацией, если вы впервые увидели об этом, да, то есть видите это видео, а не в курсе еще про эту компанию не слышали, то вы можете зайти на этот сайт Source Energy, ссылка на него будет в описании под видео. На главной странице вы можете посмотреть на принцип работы действующего образца. Принцип работы, ну, в двух словах, электродвигатель, который потребляет мощность 40 Вт крутит, вращает генератор, который выдает 10 киловатт и подзаряжает опять же этот двигатель, то есть э, запитывает двигатель и остальную мощность выдает. За счет чего реализована э, такая схема. То есть изменена обмотка в этом генераторе. Э, то есть по сути генератор представляет из себя синхронный двигатель. И э, сердечник в роторе выполнен из секретного материала, который производитель э, никому не рассказывает, из какого материала выполнен. То есть в совокупности эти моменты э, убирают электромагнитное сопротивление. Э, что такое электромагнитное сопротивление? <coughs> э, все вы знаете, да, вот у кого есть машина, что если сразу резко включить, например, печку да, на всю и дальний свет фар, у вас начинают плавать обороты, то есть, ну, уменьшаются, да, там, обороты на двигателе. Это происходит потому, что на генератор, на генератор увеличивается нагрузка, и при большой нагрузке в генераторе возрастает электромагнитное сопротивление, которое затрудняет его вращение. То есть двигателю просто становится сложнее крутить, вращать генератор. Вот и все. <coughs> Поэтому, э, за счет того, что убрано это электромагнитное сопротивление, этот генератор вращается свободно и не требует больших усилий к его вращению. Э, за счет этого реализована данная схема. <coughs> и э, данной компании. Выпущены мегаватт-контракты. Выпущены мегаватт-контракты. Сейчас пролистаем. Заверенные в блокчейн. То есть это мощности. Скажем так, мегаватт-контракты – это электронная валюта, которая обеспечена электричеством. То есть это единственная на данный момент вообще валюта, которая обеспечена электричеством. 1 мегаватт контракт, 1 мегаватт -контракт имеет стоимость, начальную имел а с 1 марта, они были выпущены. 380 миллионов контрактов было выпущено с 1 марта. Первоначальная стоимость у них была 5 рублей с 1 по 15 марта. С 15 по 31 марта 10 рублей в данный момент. То есть на апрель, с 1 апреля также до 15 апреля стоимость будет уже 50 рублей. Вторая половина апреля 90 рублей. И видим, что каждый месяц у нас вот так вот разбит на две части. И идет рост цены до 3100 рублей за 1 мегаватт контракт. С чем это связано? То есть в Российской Федерации, ну по России, да, скажем так, установлена стоимость, средняя стоимость 1 киловатта 3 рубля 10 копеек. Соответственно, 1 мегаватт включает у нас, 10, мегаватт включает у нас 1000 киловатт. Соответственно, стоимость 1 мегаватт контракта будет составлять 3100 рублей в сентябре, с 1 сентября 2018 года. Теперь к вопросу о росте, цены, о, росте, о росте цены. Почему так сделано? То есть изначально да, с, марта, с 1 марта могла быть цена мегаватт контракта 3100 рублей. Ну, Был сделан плавный рост цены за счет того, чтобы как можно больше обычных простых людей смогли приобрести себе мегаватт-контракты по низкой цене, по низкой стоимости. То есть на данный момент вы можете на 10 тысяч рублей приобрести себе 1000 мегаватт-контрактов. А, 1000 мегаватт-контрактов в сентябре уже будет стоить 3 миллиона 100 тысяч рублей. А, капитализация происходит огромная. Поэтому а, так было сделано. И за счет а, опять же то есть в России сейчас, вот в Италии, находится разработчик данной технологии. И в Италии есть действующий образец. И производство таких установок будет только в Италии и в России. В России на данный момент еще нет готовой установки. Первые две установки будут собраны, они сейчас собираются, они будут собраны в середине апреля и презентованы в конце апреля в Москве. Поэтому пока они еще не готовы, то есть также, да, у нас идет вот такая низкая цена, <coughs> то есть можно сказать, сейчас мегаватт-контракты покупаются на доверии, что эти генераторы будут собраны, и те, кто изучил информацию вник в эту информацию. <coughs> почувствовал, может, можно, возможно, энергетику, да, которая исходит от этой информации. Люди покупают сейчас данные мегаватт-контракты по очень низкой стоимости. А те, кто, может быть, просто не видел эту информацию, либо не поверил в нее, они уже будут покупать мегаватт-контракты по цене гораздо более высокой, то есть, ну, не, не будут иметь такого преимущества, которое сейчас имеют, имеете вы. Поэтому э, я тоже приобрел мегаватт контрактов на... Сейчас покажу, где у меня кошелек. На 1 200 000 рублей. То есть, э, я приобрел 120 тысяч контрактов. 20 тысяч контрактов. Множим на 10, получается 1 миллион двести. А, то есть я а, приобрел данные контракты для себя и а, занимаюсь еще их продажей. Потому как а, сайт компании перегружен заявками, а, команда Правовед Сибирь была выбрана в качестве партнера для данной организации Source Energy, и мы помогаем реализовывать данные мегаватт-контракты. Каким образом происходит их продажа, ну, либо покупка с вашей стороны? Необходимо завести себе кошелек на ресурсе avatar.network.io. Ссылка на этот ресурс будет также расположена под видео. И завести на этом ресурсе. Это ресурс, мультивалютных, мультивалютный ресурс. То есть, несколько кошельков вы можете тут создавать, которые тут представлены. Создаются кошельки очень просто. Имеется инструкция по созданию кошелька. Ну, могу, в принципе, и сейчас показать. Например, вы заходите сюда, регистрируетесь на данном сайте. Нажимаете «Создать» у вас выскакивает вот такое вот окошечко, то есть на название вы пишете, например, Ethereum, свой пароль от кабинета, который вы указывали при регистрации, и нажимаете сюда, вот, Ethereum, да, и нажимаете «Создать». У вас создается кошелек Ethereum. Я вот его назвал эфир. Потом, чтобы создать вам кошелек для мегаватт-контрактов, я его назвал «Электричество», нажимаете зелененькую «Добавить токен», Сюда пишите название, то есть можете назвать там мегаватт-контракт, электричество там и так далее. То есть это на ваше усмотрение. Пароль от кабинета, опять же, который вы при регистрации указывали. Токен нужно набрать, нажать вот здесь на выбор. Спускаемся в самый низ. Шестая строчка снизу, вот мегаватт-контракт. Выбираем мегаватт-контракт. Счет. Нажимаем и выбираем счет Ethereum, то есть который вы до этого создали. Вот кошелек Ethereum. Выбираем его. Все, и нажимаем добавить. И у вас получается вот кошелек Мегаватт контрактов. А почему именно нужно создавать еще кошелек Ethereum? Потому что мега, токен, да Мегаватт контракты, они привязаны к кошельку Ethereum. То есть они туда в него заложены, как бы загружены. И если когда ко мне обращаются люди с вопросом что Денис там я хочу купить 1000 мегаватт контрактов я говорю человеку хорошо создавай кошелек значит на аватар нетворк сделай на нем кошелек эфириум и мегаватт контрактов и скидывай мне адрес мегаватт контрактов то есть человек мне переводит деньги на сбербанк и скидывает мне адрес кошелька данного. Я человеку уже перевожу мегаватт-контракты. Адрес кошелька берется легко, то есть не нужно на него нажимать, потому что если вы просто на него нажмете, у вас откроется... Сейчас просто надо было обновить страницу. Если вы на него нажмете, у вас откроется вот таким образом сам кошелек, и данные адреса не будут соответствовать действительности. То есть, ну, скажем так, это технические адреса, которые, ну, по которым не пройдет надлежащим образом транзакция. Поэтому делаем вот таким образом. Сейчас покажу. Видим, вот надпись идет, то есть у нас адрес, да, вот адреса кошельков. Просто левой кнопкой мышки один раз нажимаем на адрес и видим надпись «Копировано». То есть автоматически он копируется. После этого берем его, вставляем сообщение отправляем. После этого я отправляю уже вам мегаватт контракты. То есть таким образом все происходит. Также есть видеоинструкция на моем канале. Сейчас покажу. На YouTube, на YouTube у меня мой YouTube-канал. Вот я как раз сейчас тут уже в плейлисте нахожусь. Сейчас посмотрим. На YouTube вот он называется «Правовед Залевский». То есть можете просто открыть YouTube, здесь вот ввести в поле поиска «Правовед Залевский». И увидите мой канал. Вот такой вот значок он имеет. Заходите на канал, нажимаете «Плейлисты». И видите, плейлист «Мегаватт контракт» называется. На данный момент всего 5 видео. Была большая загруженность, некогда было писать видеоролики. Сейчас я приступаю к наполнению видеороликами данного плейлиста. Поэтому обращаю сразу ваше внимание, что тут будет количество видео увеличиваться, чтобы вы имели это в виду. И здесь есть вот у меня инструкция, вот как создать кошельки «Эфириум» и «Мегаватт контракт». Все, она 10 минут 15 секунд, тут все подробно описано. Смотрите ее и у вас все получится. Либо можете просто обращаться ко мне в личном сообщении по контактам. Все мои контакты будут указаны под видео в описании. И мы созвонимся с вами в скайпе, я помогу вам создать кошелек на аватаре. Все с вами сделаем. Также я объявляю акцию то 10, первые 10 человек каждый день, которые напишут мне в личном сообщении WhatsApp, Вайбер, на телефон, либо в Skype, либо на моей странице ВКонтакте, вот она таким образом выглядит, либо в Одноклассниках получат от меня в подарок 1 мегаватт, 1 мегаватт контракт, который в последующем... Каждый из вас может обменять либо на электричество от компании, либо на установку, либо просто продать выгодно этот мегаватт-контракт, либо подарить кому-то по наследству. Итак, благодарю всех за внимание. Подписывайтесь на канал. До новых встреч!